Эй, любезный, а. А, господин граф, оседлай-ка мне Роланда. Будет сделано. Да. Господин граф желает Роланда. А что, разве принц приказал не давать мне его? Нет, напротив, сударь. Главное, его высочества приказал давать вам любого скакуна из конюшни. Просто я подумал, что после того, как он вас вчера сбросил... Балван, Что ты несешь? Да в этой конюшне нет такой лошади, чтобы могла меня сбросить. Просто я вчера заходил в один дом, привязал его к дереву. Ну, а когда вышел, его уж не был. Я подумал, что кто-нибудь украл его или... Сыграл со мной злую шутку. Так ты говоришь, монсеньер часто ездит на этой лошади? До тех пор, пока не прибыли его обосы верховые, почти каждый день ездил. Mm -hmm. И вчера он был на этой лошади? Точно так, сударь, на этой. Господин Дебюсси? Доброе утро, господин Домоцаро. Доброе утро, град. Рад вас видеть. А что случилось? Так рано, а вы уже в конюшне. Так рано, а вы уже в седле. Ну, на войне, как на войне, господин Домоцаро. Вы же знаете, что мы готовимся к осаде. О, да. Вчера не только я видел, как вас осаждали одну из самых очаровательных крепостей. Чем закончилась осада, сударь? Ну, граф. Простите, простите. Судя по тому, натиску, который я вчера видел, вы чувствуете себя недурно. А в Париже мне говорили, что вы едва живы. Это истина и правда, граф. Я действительно еще не оправился от раны, которую получил, выполняя поручение нашего доблестного принца. Вот как. Хм. Черт, возьми, неужели вы всерьез готовитесь к войне? Вы знаете, граф, принц настроен очень и очень решительно. Хм. Должен вас разочаровать, граф. Войны не будет. Сюда иит королева-мать. Хм. Ну что ж, э, примите мои искренние заверения в уважении к вам и позвольте мне покинуть вас. Принц желает загнать оленя, я должен выставить зверя. Простите, и где вы собираетесь это сделать? Поблизости от Меридорского замка. Хотите поехать со мной? Благодарю вас за приглашение, граф, но я вынужден отказаться. О, -о, -о. к тому же меня ждут очень большие неприятности. Господин граф, вы нарушаете все мои предписания самым возмутительным образом. Это Ремелио Дуэн, мой лекарь. Он будет так ворчать, пока не доведет меня до сумасшествия. Желаю вам удачи в этой схватке. Благодарю вас. Всего доброго, граф. Ну что, любезный, готово? Готово, сударь. До встречи, граф. Прощайте. Ну что? Ты знаешь, куда он едет? Нет. Коридор. А вы надеялись, что он обидит замок стороной? Черт нет, побери, что там будет. Госпожа де Монсаро будет отпираться. Да он ее видел своими глазами. Ха. А она докажет ему, что у него было временное помешательство. Но а? не хватит на это решимости Рамиль. Господин граф, неужели вы так плохо знаете женщин? Если ты чувствуешь, что в коридоре произойдет что-то ужасное, господин граф. Если вы доверите женщине все, то, то поверьте мне, все и обойдется наилучшим образом. Позвольте, сударь. Госпожа Диана дома? Да, господин граф, прошу вас. Скажите мне, кто вчера вечером был с вами в парке? В котором часу, сударь? Около шести. В каком месте? Возле озера, у разрушенной стены. Сударь, я не имею привычки гулять в этом месте. Это была не я. Это были вы. Почему вы так решили? Имя, имя этого человека, назовите мне его немедленно. Я не понимаю, о ком вы говорите. И вы еще смеете отпираться? Да я видел это собственными глазами, сударыня. Вы сами видели, сударь. Да, да, я видел это сам, это бессмысленно отрицать. Ведь в Меридоре больше нет других женщин, кроме вас. Вы заблуждаетесь, сударь. В замке гостит моя подруга Жанна Дебрисак? Вы имеете в виду госпожу Дессенлюк? Да, теперь госпожа Дессенлюк. А где же сам господин Дессен-Люк? Естественно, господин Дессен-Люк не покидает своей супруги. Ведь у них брак по любви, сударь. А... Очевидно, вы господин и госпожу Де люк видели вчера вечером в парке. Нет. Нет, черт возьми, я видел вас, я узнал вас! И узнал вы где угодно и когда угодно! И вы... Вы были с мужчиной, я не знаю, с каким, но клянусь, вам очень скоро узнаю. Когда вы придете в себя, я соглашусь с вами разговаривать. А сейчас, я думаю, мне лучше уйти. Ну уж нет, сударыня, постойте! Вы останетесь здесь ровно столько, сколько мне нужно. Да поймите же вы, Диана, я защищаю не только свою, но и Диана. вашу честь. Диана, сестричка! Ой, господин де Монсаро. Извините, что я вбежала. Не постучав, я просто не ожидала здесь встретить вас. А, как я рада вас видеть! И вы очень, кстати, приехали. Нас сейчас зовут обедать. Пойдемте, вы расскажете нам последние парижские новости. расскажете? Да, непременно, сударыня. Прошу вас. Ну что, что там новенького происходит в Париже? Рассказывайте, я умираю от любопытства. Знаете, господин Де Монсоро, с тех пор, как Его Высочество приехал в Анжер, город просто возродился. Вы себе представить не можете, какой это был несносный, скучный город. Ну а теперь каждый день балы, фейерверки, военные маневры. Да. Кстати, с вашим приездом мы будем иметь еще и отличную охоту, не правда ли? Ну а для чего же я сюда приехал? Боже мой! Как жаль, что я не знал вас прежде, в Париже. Я так счастлив встретить вас здесь. Я обожаю природу и охоту. Я надеюсь, мы славно проведем тут время. Ну, разумеется. Раз уж вы такой большой любитель природы, не составит ли мне компанию в прогулке по парку? Конечно. После обеда, разумеется. С удовольствием. Я а, потратил не только много денег, но и достаточно много сил и времени. Мог как бы вам в любое время показать ее. Неужели? Ну, конечно, тем более что охотник, но ну, с большим удовольствием посмотрю. Но в следующий раз. Ну что ж. Как я вам завидую, граф, чего же. Я думаю, что чем дольше живешь среди лесов, тем больше ими любуешься. Посмотрите, какой великолепный парк. Чудо! Я уверен, что буду просто в отчаянии, когда мне придется покинуть эти места. К сожалению, день этот недалек. А вы счастливец. Счастливец, это почему же? Потому что останетесь под сенью этих великолепных деревьев. Напрасно, вы так думаете. Полагаю, что долго я здесь не задержусь. Тогда вы совершите ошибку. Я, знаете ли, не такой любитель природы, как вы. Странно. Представьте себе, господин Дессенлюк. Скажите мне, сударь, теперь, когда в Анжере такое блестящее общество, видимо, и в Миридоре частенько бывают гости? Что вы, недушевый? Вот как? Неужели никто из придворных так ни разу вас и не навестил? Неужели никто и хотя бы изредка не появляется здесь? Нет. За то время, пока я здесь, так никто и не появился. Я вам не верю. Вы клевещете на жуйских дворян, сударь. Черт меня возьми, если я видел перо хоть одного из них. Скажите мне, пожалуйста, госпожа де люк весьма красивая особая. так мне кажется. Разумеется. Если вам так кажется. Хм. А еще скажите мне, она частенько гуляет в парке? Часто. А почему меня об этом спрашиваете? И вы каждый раз ее сопровождаете? Я не понимаю, куда вы клоните. Черт возьми, мне не нравятся ваши вопросы, господин Демонсаро. Объясните, в чем дело? Дело в том, что мне говорили... Что вам говорили? В общем, я считаю вполне допустимыми такие признания между мужчинами. Мне говорили, что здесь, в парке, видели мужчину. Мужчину? Да. Который приходил к моей жене? Да нет. Я не думаю, что он приходил к госпоже Люк. Я думаю, что он приходил к Диане. О, слава богу. Я предпочел бы это. Я вас не понимаю, что это значит? А то и значит, каждый за себя. Как вы говорите, что видели мужчину в этом парке? Да. Одного? Нет, с госпожой Демонсоро. Когда? Вчера. А где? А вот на этом месте, где проломлена стена. А, и вы полагаете, что мужчина перелез через стену? Да. М -м -м. Вы кого-нибудь подозреваете, сударь? Я? Да. В чем? Ну, в том, что кто-то перелез через стену для того, чтобы в этом парке встретиться с моей женой. Честно говоря, я не вижу никого, кроме. Кроме кого? Кроме вас? Да перестаньте вы смеяться, сударь. Мне знаете не до шуток. Ну, если вам не до шуток, то у меня появилась еще одна мысль. Если это были не вы то значит, это был никто иной, как я. Вы? Но этого не может быть. Ну почему? Господин де Моцаро, у меня что, не может быть своих прихоти? Ну тогда почему вы бросились бежать от меня, когда я увидел вас? Проклятие! От такого зрелища убежишь. А вы? Вы издеваетесь надо мной? Вы уже добрую четверть часа надо мной издеваетесь. Вы ошибаетесь, Сударь. Не четверть часа, а всего лишь 12 минут. Сударь, вы меня оскорбляете. А вы не оскорбляете меня, приставая ко мне со своими дурацкими вопросами? Да я же теперь все ясно вижу. Я наконец все ясно вижу. Ну, не мудрено. Среди белой дня. Ну что ж, вы видите, объясните мне на милость. А то, что вы в сговоре с этим негодяем и трусом, который здесь бежал от меня вчера. Негодяем? Он мой друг. В таком случае я вас убью вместо него. В вашем собственном доме? Вдруг? Без вызова? Вы очень дурно воспитаны, господин Тимонсерон. Как плохо сказалось на ваших манерах общение с диким зверьем. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что это вы задеваете со мной ссору. И призываю вас в свидетели, что я абсолютно спокоен. Ну что ж, паршивый миньон, я бросаю тебе вызов. Тогда потрудитесь перелезть через эту стену, чтобы мы оказались уже не в ваших владениях, Потому что я не хочу убивать вас в доме барона де Миридор. Отлично. Не отставайте, Гра. Да? Реми, королева мать едет в Анжер. Она будет добиваться мира любой ценой, но нам нужна война. Война, Реми. Потому что пока мы на осадном положении, я могу каждый день бывать в Меридорском замке. Главное, сейчас не позволить королеве выманить принца из его логова и вернуть его в Париж. Вы боитесь, Супер, что его существо не стоит против своей матери? Прими это, Медичи. Следовательно, надо укрепить его стойкость. Начальника караула ко мне. Слушаю, господин главнокомандующий. С этой минуты с утра мы переходим на осадное положение. Так. Немедленно закройте ворота в город и ворота в замок. Так. Пушки выдвинуть все на боевые позиции. Никто не должен въезжать и выезжать из города без личного на то моего разрешения. Вы поняли? Понял, господин главнокомандующий. Выполняйте. Есть. Все ко мне. Слушаюсь. Внимание. Ты Слушаю. готов? Вы все-таки хотите меня убить? Да, я хочу. А я нисколько. Я так надеялся, что вы, перелезая через эту стену, разобьетесь сами. Не а, Вас удивляет граф, что я так сносно владею шпагой? <тас> Дело в том, что в свое время король взял на себя труд преподать несколько уроков не технологий. И они мне, как видите, очень пригодились. Вот вас только прийти, еще не остряк! Стараюсь как могу. Давно вас хочу спросить, граф, как вы себя чувствуете? Как ты себя чувствуешь. Вы напрасно радуетесь, граф. Это просто царапина. Кстати, среди прочего, король научил меня одному удару. Но его я вам покажу позже. Вам будет лестно знать, что вы умрете от любимого удара короля. Право жалко вас убивать. Сами этого хотели, господин де к городу. А -а -а. Замечательно. Я с утра не видел Монсерот. Ты не знаешь, где он? Граф уехал в Меридор, вашего сообщества. Королева-мать уже здесь. Я догадываюсь. Проявите стойкость вашего сочетства. Если не хотите снова оказаться под домашним арестом у Лувре. Ты недооцениваешь меня, Беси. второй раз им не заманить меня в ловушку. Мой брат нанес мне оскорбление. Я намерен ответить ему, как подобает дворянину. Правильно. С оружием в руках. Я разделяю ваши чувства, мациньер. Не бойтесь ее. не бойтесь. У вас будет поддержка. Я не думаю, что ее Величество, Королева Мать, позволит кому-нибудь присутствовать при вашем разговоре. Но здесь не лувр. Она не знает, где наши тайники. Да, да, я надеюсь. Ну что, пора действовать, Ваше Высочество. Ложитесь в постель, а я иду встречать Ее Величество. Держитесь, Монсеньор. Пошли сюда! Анжер! Государыня, извините, Ваше Величество, ворота закрыты. Подъедьте к ним. Узнайте, чего они хотят. Слушаюсь, Ваше Величество. Начальник караула, я требую немедленно открыть ворота и принять королеву-мать с подавающими ей почестями. Гарнизон города Анжера счастлив приветствует Ее Величество Королеву. Но крепость на военном положении, и ворота не могут быть открыты без личного распоряжения главнокомандующего, господина де Бюси. А где он? Почему его нет? За ним послали. Ваше Величество, вы все слышали? Я жду. Диана, ну рассказывай, рассказывай, сестричка моя любимая. Только ты не молчи. Мне страшно, когда ты молчишь с таким лицом. Это было ужасно. Монсоро уверен, что видел меня в парке. Я так долго не выдержу. Не бойся, как-нибудь все обойдется. Нет, не обойдется. Ты не знаешь, куда они пошли с Анлюком? В парк. Не волнуйся! А Цинлюк он ничего не узнает, точно. А я и не волнуюсь. Мы что-нибудь обязательно придумаем, дорогая. Жанна, что мы придумаем? Ведь я его законная жена. Нет. Я иду прямо к нему и во всем ему признаюсь, пусть будет, что будет. Да он убьет тебя! Пусть убьет. Я... Войдите. Прошу прощения, любезная Диана. Я вынужден прервать вашу беседу. Мне совершенно необходимо сказать несколько слов госпоже Десанлюк. Ну потом, потом. Нет, сейчас. Это срочно. Дорогая, подожди меня здесь. Я скоро приду. Побожди меня здесь. Ты что, не мог подождать? Нет, не мог. Что случилось? У тебя такой мрачный вид? Сын Люк. Еще бы. Сын Люк, что произошло? Несчастный случай. С тобой? Да нет, не со мной, но с человеком, который находился возле Ой, меня. с кем же? С господином де Монсоро. Что с ним случилось? Ну... Я полагаю, что он умер. Умер? Угу. Бедный граф. Но он же только что был здесь. Ходил, говорил, смотрел. Вот-вот. В этом и была причина его смерти. Он слишком много ходил, смотрел, а еще больше говорил. Да, кстати. Он умер недалеко от разрушенной стены, где наш друг Бюсси имеет обыкновение привязывать своего коня. Сын Люк, это ты его убил? Проклятие, конечно, я, кто же еще? Нас было двое, я возвращаюсь живой и говорю, что он мертв. Нетрудно догадаться, кто из нас двоих кого убил. Боже мой, какой ужас. Ну пойми, моя дорогая, он сам вызвал меня на это. Он оскорбил меня, и первый обнажил шпагу. Какой кошмар бедный граф. О, я так и знал. Через неделю все будут называть его святой мансаро. Да, но тебя-то он, по крайней мере, не ранил. Наконец-то. Вот вопрос, который хоть и задан с некоторым опозданием, но все-таки примиряет меня с вами. Нет, я совершенно невредим. Послушай, мы не можем больше оставаться в этом доме. Мы не можем оставаться в доме человека, которого ты убил. Да, наверное. Все это я сказал сам себе и пошел тебя искать. Мы уезжаем, и чем скорее, тем лучше, потому что несчастье может открыться с минуты на минуту. Несчастье. Но ведь графиня де Монсоро теперь вдова. Я пойду к ней. Думаю, Диане траур будет к лицу? Бессовестный. Так, я иду к Диане. Ты оседлай коня, оседлай сам, как для прогулки. Подожди, ну куда же мы едем? В Париж. В Париж? Ну, король... А, король наверняка уже все забыл. Произошло так много событий с тех пор, как мы с ним виделись в последний раз. И кроме того, будет война. Мое место возле короля. И возле меня, дорогой. Естественно. Мы едем в Париж. Да, но сначала мне нужны первые чернила. Я должен объяснить Бесси причину своего отъезда. А вот как мне все объяснить Диане? Ваше Величество, а может быть... Замолчи. Выйдите вон. Да, Ваше Величество. Конечно, Ваше Величество. Господа, Ее Величество, королева-мать, прибыла навестить добрый город Анжар. Прекрасно, сударь. Соизвольте вернуться, там в нескольких шагах будет подземный ход. Подземный ход? Что вы говорите, господин Дебюси? Маленькая дверца для Ее Величества, королевы? Мы на осадном положении, сударь. Ну, знаете ли... слышала. Ну что ж, пойдем через подземный ход, раз так полагается. Прошу вас, ваше величество. Теперь очень низко. Что же мне делать? Нагнуться? Я впервые вхожу в город таким образом. Но вы должны пропустить карету королевы и ее эскорт. Кареты и эскорт останутся за пределами городских стен. Но почему? Я вам повторяю, сударь, город находится на осадном положении, поэтому карета и эскорт останутся за пределами городских стен. Ее Величество приехало к своему сыну. Ей нечего опасаться, я прошу вас, Ваше Величество. И его высочество встретил бы вас у ворот свегов. надеюсь, это внезапное недомогание, господин не Дебюсси. Конечно же. к вам убедительная просьба. Пошлите кого-нибудь в Анжер. Нужно передать письмо господину Дебюсси. Если его не найдут, его лекарю Ремилио Дуэн. Будет исполнено, господин граф. Убегитесь, мансеньор. Рассержена? Вне себя. Выражает недовольство. Хуже. Улыбается. А народ? А народ хранит молчание. И смотрит на эту женщину просто с каким-то немым ужасом. Спокойно. А она? Она посылает народу воздушные поцелуи, но при этом кусает себе кончики пальцев. Дьявол! Да, монсеньор, как раз то же самое пришло в голову и мне. Это дьявол. Будьте осмотрительны, не дайте ей себя уговорить. Не считай меня совсем беспомощным. Сейчас ты увидишь, мы сохраняем состояние войны. Не так ли? Да, Да, монсеньор. Не смей никуда уходить. Я буду рядом с вами, мой принц. Ее величество! Королева-мать! Задушит. Клины смертью Христова это настоящие слезы. Да. Но нам надо остерегаться. Каждая ее слеза будет оплачена бочкой крови. Прещение, Позвольте предложить вам кресло. Благодарю вас, господин Дебюсси. Но не могли бы вы позаботиться о моих людях. Ведь после моего сына вы хозяин дома и самый преданный и верный наш друг. Не так ли? Окажет тебе такую любезность. Я рад служить вашему величеству. Почему вы плачете, матушка? Нам грозила такая большая опасность, сын мой. Когда я бежал из Лувра? Нет. После того, как вы бежали. Что вы имеете в виду? Эти люди, которые помогали вам бежать, они… Что они? Они ваши злейшие враги. Кого вы имеете в виду, матушка? Генрих Наварский. Я узнаю его. Вечный бич нашего рода. Вы не поверите, что он хвастается тем, что помог вам, и уверен, что он один остался в выигрыше. Все это не так. Вас обманывают, матушка. Как? Он не имеет никакого касательства. Моему побегу а если бы имел то все равно сейчас я в безопасности как видите а с королем наварским я уже два года не виделся матушка вот как Но я подозреваю не только эту опасность сын мой что же еще? Королевский гнев. Этот гнев угрожает вам. С этой опасностью дело обстоит точно так же, как и с первой. Мой брат в ужасном гневе. Охотно верю. Но я в безопасности. Да, вы так полагаете. Да. Я так полагаю. Более того, я в этом уверен, и вы сами своим приездом сюда, милая матушка, подтверждаете мою правоту. Почему же? Потому что если бы вам поручили передать мне только угрозы, вы бы не. Решился бы послать в мои руки такого заложника, как Ваше Величество. Заложник? Я? Самый святой и почитаемый из всех. Сын мой, Вы совершенно правы. Я прибыла к Вам, как посланница мира. Я слушаю вас. Слушаю с почтением. Мне кажется, мы начинаем понимать друг друга. Не так ли, падушка?